рассказыва как вам эта поездка да, е... приперся в три часа ночи бухой в хлам говорит собирайтесь поехали за город за какой город куда мы едем вообще ты чё? Кто нибудь У меня сразу как раз же начинается да. рефлекс раздевания там на камеру ну-ка макс расскажи куда мы сегодня едем в душе не куда ты не ствол возьми с собой Бабки заколачивать будем. Здесь садись, наверное. Там, не знаю, сейчас вот нужно будет как-то вот это распределить, то есть между вами, там, сумочку с, с этим, с мякушкой. Да я жопой сяду на сумочку. С не надо, не надо, там флешки, не флешки, это все. Сейчас. Да. Да ну что? Куда мы едем? Мы через финскую границу. Правильно. В за шаверной. Короче, сейчас мы, мы проехали только за на самом деле, тут прошла про про про про такая секундочка, но на самом деле мы здесь уже, наверное, Время да, мы уже здесь почти час катались, короче, сейчас умеем проехали. В сестроецке следующая основочка уже будет, так что скоро все будет за. Максимка. Я говорю, пиво возьмем. Он говорит, не, не буду, я пью, Хочу, блядь, пиво. Ладно. Ну, первый раз по такой трассе. Цель на бензин. Потом я их посмотрю на записи. Обязательно. Впереди камера 60. Вот раз, все, межгород, Кирач. Везде камеры, ограничение 60. Отлично. Налево. Там, Бежитесь левее. Там будет туалет. И там автомагия. Мы едем не за шалуха и выбор, да? А... По туалетам. По туалетам. Туалеты области. Золотое кольцо туалета. Я буду теперь несколько кругов сделаю, потому что сейчас там есть поток машин, которые нужно каким-то образом пропустить. И мне нужно попасть сразу же, короче, в другой угол. Я, я получается, нужно развернуться так, пересечь все полосы и въехать прямо. Что на а Ты как? А, ну она ну, одна полоса. Нет, нет. Она одна Две? Одна. Две? Я тебе говорю, одна. Я тебе одна. Ты на меня потерял. Сейчас. <свист> <свист> Максим, убери сигарету. У нас все-таки детская как никак. С какого? Детская. Ладно, матка не умереть. Вот, короче, ну. Такой бардак у нас. <свист> <свист> <свист> понабрали, понабрали. Жрачки какой-то, чипсы, сухарики, там еще он тоже сумка. С доступом из салона, там вода, еда, питье. Едем за шалухой. А он со девчонки идут, все. На душе стала потеплее. сей Да у тебя на душе стало потеплее, потому что ты припустил штанишки по Я вот так сделал, мне тепло. За машины пойдешь. За машины пойдешь, не побежишь, пойдешь. он специально будет ехать медленно. Типа, давай, давай, догоняй. Там, девчонки. Ты сравец не наказываешь. А что с пальцем? Я пыталась мыло выделить в туалете. В <смеш> сомнении <смеш> <Я пыталась, смеш> <жут> <смеш> Приехал да в Сетроецк и тебе <смеш> уже не <здесь> нравится <смеш> Так, ну чё <че? смеш> куча эмоций и впечатлений как Там Юрка не докурила, я сейчас а. быстро пушу мы не, мы не курим, у нас этот 12+, смотри, смотри. 12+, 12+, <смеш> <смеш> <смеш> Где мы следующую сновочку делаем? В Комарово покажем На недельку, второго Все, к себе 3-я! Ну да. Все. Ну, вообще. Кольцо, кольцо, кольцо, снимаем кольцо. Сейчас будет кольцо. Не будет кольцо. не будет. Мы что хотели чтобы большое это не для инстаграма вашего. В принципе, мы доехали до Комарова, на самом деле красиво очень здесь, да. Все, сосенки, птички поют. Но поскольку все-таки сейчас здесь у нас этот не до карантина, да, все закрыто, вот здесь мы на площадке остановились, все закрыто, ничего нам никуда нельзя. Дальше у нас в планах попасть в курортный район, да? Но мы так огромные. Ближе к заливу нам попасть, потому что все-таки это у нас хоть и называется в погоне за шавухой, да, Выборг, но нет, это все-таки в погоне за туалетами. И типа, как мы люди культурные, я понимаю, что там здесь вот лес какой-то, вот там лес, вот это вот Юлька, вон там он лес какой-то, нет, мы так делать не будем. Мы постараемся найти какой-нибудь замечательный, самый лучший туалет и поставить ему 5 звезд в Яндексе. Вот таким вот нехитрым способом можно помыть машину изнутри, просто пригласив с собой друзей на путешествие. Максим, помоги мне ремень грамм Ну там, ну там делов-то, Короче, ехайте на и здесь оставьте Работает, вот. Она работает как в моей просьбе, так и просто так Вот, так хочется Вот коробка Вон поле И вот тут вот Вот тут вот, вот. Как, вот как всегда Возле какой-нибудь коробки на проводах висят кеды а, Максим, поделай, кошка. Так, вот мы заехали, значит, в Зеленогорск. Не понимаю вообще, что это такое, конечно, но да, так, выглядит так интересно, врачно одновременно. Елки какие Короче, нашли вот эту какую колоночку. Я думал, ну сейчас все, пипец. Макс, иди к колоночке. Иди к колоночке. Опять что ли? Да сколько пить можно? Я уже вопился. блядь. Короче, колоночка оказалась вроде интересная, но вроде вода какая-то ржавая. Не ржавая она, и... О, нормальная вода. Видишь, пью, смотри. Завтра Максим сваливается без Запомните меня лысым с нормальной бородой, а не вот с этой Оставшиеся волосы по упадать. Да иди! Ну что? Так, это мы заехали. Мы только, мы только заехали в Зеленогорк. Сейчас мы. вон видно. Да, он Е95. E Нет, там трассы... Е95. E Песня. E М10, e по-моему. Песня. E Е95. О, 8. Да, сейчас, короче, мы это немножечко подальше проедем, потому что мы же этот тревел туалет у нас. Да вот тут же кустики. Не, не, не. Вот это Юлька. Домики здесь прикольные, кстати, мы заехали. Они как бы сходу мрачные, да, но все они очень интересно. Вообще треугольный. Треугольный, Финские какие-то домики такие вот. Макс пошел в канал. Макс пошел в канал. Ну, слушай, если бы там была бы была то было бы ладно. А впереди залив. Давай прямо. Так, тут, наверное, не проедешь прямо, прямо. почему? Если всех пропустить? Мы не слушаемся навигатора. <связь> <связь> а, за, за, за, за. Да, <связь> чтоб менты не спалили. <связь> а я никому не скажу. Ты это снимал, ее? <связь> Теннисный корт, теннисный корт, заброшен какая-то. Через 200 метров вы направо. Ч, сюда? сюда Ну да. Ну смотри, дом двухэтажный. Да? Люди на балконе да, были. В поисках туалета мы выехали к заливу это где соленая водичка уже да? Максинку попробовал. Макс, как тебе водичка? вкусно? с, с йодом с йодом, да вот так что отменяется у нас Зеленогорский или где там я не понимаю, где мы сейчас и сейчас нам нужно сейчас будем далеко на самом деле ехать зеленая роща, да? зеленая роща на, в эту Пальчиком потыкаю, я особенно не понимаю. А, заливчик сейчас здорово, там все в тумане, реально. То есть едва-едва едва водичку видно, туман сильный, противотуманок нету. Ну, в принципе, мне нравится, мне нравится, мне нравится. Надо быть, как-нибудь, а потом это, лето. Следующее включение уже будет через 30, через, ну, через какое-то время. Через лето. Мы останавливаемся реально каждые 10 километров. на море хочу на, на черное море да вот оно море вот оно, вот когда Артем приезжал в Питер да он говорит на море хочу вот лучше на море я сижу, чем в Питер кусок Балтийского моря море нет. ну просто мне посмотри что это не море море конечно подъехали мы к маяку к которому в принципе изначально у нас была цель подъехать вот. но немножечко оказалось грустновато Тут что получается? Здесь вот... Закрыто. Здесь закрыто. Но мы, короче, решили не отчаиваться и да. все равно похаваем. Похаваем? Да! Слушай, а сколько? Почти час ехали без остановки, чтобы поесть, немного поесть. Я настолько преисполнился, да? Я настолько преисполнился. Что я как будто проживаю там миллионы, тысяч, миллиардов лет. Да. Вот. Ну, немножко засмущали людей. Наверное. А тоже подъехали, чтобы туда Да, попасть, тоже, туда тоже подъехали, но не. У елочные Я проблемы. Все, ладненько. Сейчас бутербродами перекусим, потому что шавуху нам все еще не видать. Всегда мечтал становиться вот так вот где-то на трассе непонятно где, да, что вот ни одной живой души. Но все равно, что люди здесь... Есть, но они там уехали. Один за горочку уехал, его не слышно. Другой там с горочки еще не спустился, его не слышно. Здесь вообще офигенский просто. здесь нравится. Остался здесь жить. Там водичка есть, там цветочки есть. Можно будет зелень жрать, воду пить. Наверняка есть какая-то жизнь. Да, там даже мусор валяется, но можно будет алюминий вот. Чем пахнет, Максимка? Как? Какими? Вейперски. Короче, сейчас остановились возле этого... Александровское озеро, да? Тут вообще тишина, тут реально, вот мы, мы здесь, короче, вон там еще одна машинка едет, и все. То есть прям чертовски клево. И реально тишина, птички поют, так вот. Не город. Стали там, где нельзя стоять, трачу энергию на... ...аварикулу, потому что здесь стоять нельзя. Эй! Как вам, говорит. Да? делать, ко мне не кидается. Ладненько. Сейчас у нас уже путь все в прямиком в уже едем, так чисто случайники какие-то сновки будут и все. Размяться, не размяться. Все, давайте. Короче, добрались мы до Выборга. Первым делали, опробовали замечательный туалет вот в этом вот гипермаркете Магните. До Шавухи, конечно, еще дело не дошло, но туалет мы уже опробовали. Он понравился. Три звезды из пяти, короче, заслуживает туалет в Магните. Ну, да, Отсутствие там. запаха сразу звезду прям накидывается Три звезды У ленты, короче, 1,75 ну, ну, не больше А ну, ты звезды дрожжи, скажи мне Поставить 4 звезды Че ты начал там? Нормально общались Смотри, ты? Даже аптека внутри есть Ну, за аптеку, за аптеку еще ползвезды Четыре звезды Все, четыре звезды Только от меня-то Четыре звезды! Ладно, выигрызлись! Выстрадали! Сейчас мы продолжим наш центру Выборга, него На крепость посмотрим, да, там к вокзалу подъедем. Пойдем, что, шавуху потом. Возможно, еще один туалет. Но это не точно. Но это не точно. Это этот, да? Или этот же, если когда сюда обратно поедем. Ну, короче, сейчас у нас центр, потом вокзал и шавуха. Как вам вот такая вот дорога? Очень, очень историческая, очень нравится, очень нравится. Какую подвязку или нету? Вот уже мы находясь в выборке. Были наслышаны вот об этом вот, вот об этом провальчике, да, вот об этом провальчике, который сейчас функционирует как кафе. Но нет, она сейчас не функционирует. И, и явно здесь нет шауши. Пожалуйста, скачу Шавухи все еще нету. Я тебе пока не выдам место положения шаву. Мне не говорят здесь шавуху. Телефоном пользоваться нельзя. Я уже начинаю сомневаться в правильности этой поездки. Нет шавухи. Ужасно. Не нравится? Камень цена. У крАмнек цена. Здесь еще еще тулку <сулку> поклонимся, я не знаю. А ты что не поклоняешься ему? Ты все еще не поклоняешься ему? Да, кстати, тем если ты это видео смотришь, типа, ты помнишь эту тему, да? Вот? Так ты... не говоришь, что на этот забор вы ссали, а? Мы Мы на забор не сали, мы за этим замком вообще где-то можно Там вон, вон там мы с тобой гуляли, короче. Ты говоришь, меня, типа я такой ухожу, да? Такой небольшой. Привет, Артём. Но шалухе здесь все равно, Мы так помню, с чем мы здесь ели какую-то... Не Макдональдс, конечно, ну то такое подобие на Макдональдс. Все было прям скопировано с МакДака, но копия Макдональдса, он типа с измененным брендом. И примерно ценообразование то же самое, продукты те же самые. Но там не было шавухи. На 20 минут зашли и вышли. Да пытаем ехать-то все, полтора часа до Выборга 12 вышли. Время 7 часов. шавермы все еще нет. Не только вот Юльки нормально он там это ходит, фотографируется, там типа. А остров Картова где? А территориальный где? Ты на карте потом сделаешь? Ну, Попробую. Девчонка еще одна пришла. Почему говорит, такая маленькая шавуха у тебя будет? Потому что кто-то много в бутербродов хотел, чтобы мы сделали. Вот. Вот такая шавуха. Это вот в Пите на самом деле, достаточно эротично смотрится. И очень так миленько, так вот от руки говорит, спасибо, что выбрали нас. И смайлик. Он вот как раз сыграл. Сырный лаваш. Не знаю, что в нем сырного. Ну, ладно. Посмотрим, что-то вкусно-невкусно. Да? Сейчас вот здесь Славка кушает, она просила не показывать, как она кушает. Как Может, у меня с погрызанной? Я сейчас не живу. А, вот. Да, там все у нее посыпалось. Давайте пока расскажу про это. Я знаю, что никому не интересно. Это мне интересно. Я просто буду рассказывать про эту тему. Максу шавуха показалась неострой, потому что, ну да, по факту я все халапеньо его сожрал. <рискот> <рискот> на свою маску, она мне второй раз на жопу лип. <свят> да, у нас еще запотели, что пипец просто. Можно это, пиписьки рисовать теперь. Кто-нибудь хочет лимонадик? Ли как шавуха, Юль? <свят> Вкусненько, сытненько. Я хочу, чтобы не запотелся <свят> за рекламу. <свят> Ты купишь здесь еще? Слав, твое ощущение в шаухе. Вкусненько? Сытненько Ну ты снутай сирила ее? Да. Я просто не сильно голодна была, поэтому чуть не смогла. Ой, ты просто на протяжении дороги ела Ну да, я вот тут. Давай, давай, реклама, реклама. А что ты меня снимаешь? А я хочу услышать твое мнение. он еще живет? Я это только... Не густирую. Говорит, соус 75-го года, да? Ну ладно, он еще кушает. Ну как вам вкус? Куда мы сейчас поедем? На остров мертвых. Ого, Пока доберется до пятизвездочного. Ладненько. Да, вот, поэтому сейчас она мертвый, там посмотрим на него и в поисках священного сортира. Ну все. В парк мы не попали, но зато увидели офигенную железку, вырубленную прям в граните. То есть вот сейчас видосик. Я такой первый раз в жизни видел, это прям клево. Максимка? Максимка обиделся, потому что его выгнали оттуда. Он полез но вшатий. Он выгнал. Ну, конечно. Там забор стоит. Это правильный ё... Там забор для кого поставили? Чтобы олени не падали нет. А что то полез Сейчас, что у нас? Сейчас все в принципе, да? Сейчас на заправку <реклама> Еще Едем обратно уже такой прямой дорогой Прямой дорогой едем, она просто великолепна Да, она в ремонте, Вот ты можешь реально ехать 90 и нормально Такие все вежливые, все друг друга уступают, все друг другу благодарят, прям, а, -а, а прям это не трасса, а сказка, вот прям такой вообще было бы отлично, вот, а, моя первая такая длительная поездка в машину, страшно, очень страшно, если бы мы знали, что будет так страшно, то мы, то мы не знали, что будет очень страшно. Все-таки все мы вернулись. Все, мы дома. И почти 400 километров за сегодня прокатили, чтобы похавать шаухин Та шауха это топчик. А, и мы нашли лакшери толкан на Скандинавии, да? За 20 рублей. Какой слегка вялый, но очень дружелюбный мужик вас встретит. Все чистенько выбрано. Да, все-таки это получился больше топ-толканов -топ нежели, чем в погоне за шаухой но, с другой стороны, мы похавали шавуху. А в Москву будет быть в два раза блиннее. То есть, а если мы, а, типа, в погоне за шавухой до Москвы сделаем, да, то это... мы утром выедем, и только лишь вечером та приедем... Да сдал, мы там вечером приедем. Сначала за шавухой Великий Новгород. А, опять же, никто не отменит там топ толканов по всей трассе. Все, так что давайте.